Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Амцупов. И сегодня я расскажу о том, как я помог Антонине, Антонина это героиня из канала Сансары, у мать-одиночка, у которой 9 детей, как ей помог избавиться от долгов на сумму около 150 тысяч рублей. Как вы помните, в одном из сюжетов Сансары... Антонин, у меня есть хороший знакомый, он мой тезка, его зовут Дмитрий, он адвокат. Вот Нужно, чтобы вы показали ему документы, документы, и, возможно, он подскажет, что можно сделать. Я уверен, что какое-то решение также есть. Потому что, когда вы одна, это одно дело, а когда есть юристы есть сансары, это много другое дело. Да. Вот, так что, Дмитрия попрошу, он свяжется и подскажет, что можно делать. Хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо, я очень. Спасибо. Я созвонился с Антониной, точнее с Дмитрием и пообещал включиться в работу и помочь. Очень много работы идет за кадром и делиться о ней не всегда бывает возможность, но о результатах я с удовольствием делюсь. Так вот, когда я включился в процесс, я узнал следующее, что у Антонины два исполнительных производства, то есть приставы возбудили на нее два Дело И на общую сумму порядка 150 тысяч рублей. Что означает наличие неоконченных исполнительных производств? Это означает то, что человек не сможет работать официально, он не сможет пользоваться банковскими картами, потому что все ее счета арестованы, и как только туда поступят деньги, они сразу будут списаны. Но сайт судебных приставов, это очень полезная штука, Дала также информацию, что исполнительные производства были возбуждены на основании судебного приказа. Что же такое судебный приказ? Давайте я вам расскажу про эту замечательную вещь. Судебный приказ – это такая форма, скажем так, судопроизводства, когда заседание, если так можно выразиться, проходит без вызова сторон. То есть истец подает определенные документы, ну точнее там нет истца, если быть точнее суд их рассматривает, когда задолженность очевидна, он выносит судебный приказ. Далее возбуждается исполнительное производство со всеми вытекающими. Так вот, существует определенный механизм того, как этот судебный приказ можно отменить, подав соответствующее заявление. В случае с Антониной была сложность того, что Прошло изрядное количество времени, а я напомню, приказ у нее был в 2016 году, то есть это практически более шести лет назад. Но, тем не менее, мы смогли достучаться до суда, то есть я написал определенное заявление с восстановлением срока, обосновал свою позицию. Антонина, кстати, тоже большая молодец, она четко выполняла все мои поручения, отвозила документы, то есть к ней вопросов нет никаких. По итогу суд наши доводы услышал, и судебный приказ был отменен. Дальше оставалось дело за малым. То есть Антонина поехала к судебным приставам. Также было написано соответствующее заявление о прекращении исполнительного производства. И исполнительное производство прекратили. Соответственно, на сегодняшний день у нее нет никаких долгов, нет задолжностей. Как же будет действовать банк дальше? Вот, друзья, смотрите, как у нас это работает. Когда отменяется судебный приказ, у кредитора имеется возможность подать в суд общей юрисдикции на общих основаниях, чтобы с полноценным процессом, с судебными заседаниями данный вопрос был рассмотрен. Но не забывайте, здесь вступает в игру такая штука, как срок исковой давности. Как правило, с того момента, когда... Судебный приказ отменяется до того момента, когда банк или иной кредитор вдруг надумает обратиться в суд. Времени проходит очень много. И срок исковой давности, который составляет у нас 3 года, может быть пропущен. То есть не думайте, что банк это такая глобальная корпорация с юридическим отделом, с профессиональными юристами, которая никогда не ошибается и не пропускает сроки ошибаются и сроки пропускают, и это не редкость. Что касается непосредственно ситуации Антонины, я более чем уверен, банк даже в суд и не выйдет, понимая, в принципе, всю бесперспективность положения. Ну а если выйдет, я думаю, и в этом случае я смогу ее успешно защитить и уже в суде на общих основаниях ее задолженность отбить. Но на сегодняшний день всех я вас могу поздравить с отличным результатом а сейчас в принципе давайте мы попробуем позвонить антонине для того чтобы узнать ее мнение по этой ситуации и как-то с ней об этом переговорить алло так как меня Привет, видно алло. здравствуйте антонина Хорошо. здравствуйте как у вас дела как настроение ну ничего. Сейчас дома. Правда дождик на улице пасмурно, но ничего. Спасибо. Ну у нас погода тоже такая, не самая лучшая. Слушайте, но ну, я могу вас поздравить с, с э, отличным завершением первого этапа. Вчера посмотрел на сайте судебных приставов тот судебный приказ, что мы отменили. Он как бы все убрали они его. Я думаю, сейчас информация везде также отразится. Вот э, хочу вам сказать, что вы тоже большой молодец потому что выполняли все то, что вам говорил адвокат. Потому что бывает очень большая проблема, что люди не прислушиваются к рекомендациям адвоката и что-то начинают самовольничать, делать по-своему, но вы прям в этом плане к вам вопросов никаких. Поэтому здесь... Ну, я раньше... Можно, да, скажу? Да, конечно. Я раньше как бы была не следующий человек, то есть у меня не было понимания, там что-то такие, как это вот... По законам проводить какие-то дела, я думала, что это не совсем разрешимо. То есть я понимала, что если я в долгах, то я не могу как-то решить свою проблему по закону. А когда вот сейчас на данный момент столкнулась с вами и вот по пунктам это все проводило. для меня самой стало ясно, то, что это все решимо и можно подвести к минимуму, чтобы отказ, ну, как бы решить проблему долговую. Поэтому ну и отлично, это и отлично, и отлично, и отлично. С чем мы всех, в принципе, и вас в том числе и поздравляем. Ну что ж, друзья, это, в принципе, все, чем я хотел с вами поделиться. Если видео было полезное, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если у вас имеются вопросы, пишите их в комментариях. До новых встреч!